Всем привет, с вами Геннадий Стомин. и в видео о шлифовальном станке, которое я записывал ранее, как его сделать, я говорил о том, что вот эти вот круги шлифовальные, они не очень практичные, не очень удобные, ну и деталь какой то на ней сделать качественно ну, практически невозможно, потому что они гнутся. Я обещал, что я запишу видео, как сделать э, своими руками шлифовальный круг из Самых простых инструментов, это саморезы, фанера, ну сам, сама шкурка, вот эта шкурка продается, комплект то ли 60, то ли 80 рублей, ну то есть немного, не надо заморачиваться, вырезать. Усторонний ну, скотч, болт, шайба, в общем, желаю вам приятного просмотра. наличие у меня была 12-миллиметровая фанера, я измерил круг, который у меня был он 125 миллиметров следовательно сделал радиус чуть побольше для того чтобы в дальнейшем выровнять края ну и подогнать уже под эти 125 миллиметров отметил центр в обоих круга после чего разделил эти детали чтобы было удобнее пилить ну и начал окружности каждой детали на лобзиковом станке в принципе можно и обычным лобзиком единственное пилку подбирать чтобы она не сильно дрова так сказать по после чего у меня получилось два круга приблизительно практически с одинаковыми краями ну пыли много сразу все убрал жена в мастерской пока нету своей в разработке ну и стал продолжать подключил свой токарный станок точнее станину присоединил к столу для того чтобы просверлить в задней части так сказать, шлифовального круга отверстия и вот что у меня получилось вылетело ни в коем случае так не делать Далее сделал разметку на втором, так сказать, на заднем кругу для того, чтобы просверлить отверстие, чуть впереди, чуть сзади, чтобы две части хорошо между собой держались. Вначале все это просверлил сверлом на 3, после чего получилась вот такая вот заготовочка. Центральное отверстие у меня просверлено на 11,5, болт я взял на 12, для того, чтобы он входил очень плотно, все это хорошо вкрутил до конца, проверил угольником, все ровненько получилось. Далее во второй заготовке с обратной стороны необходимо было сделать отверстие не сквозное, а чисто для того, чтобы входила шляпка от болта шуруповерт у меня крутить не смог снял дрель со станины слава богу это делается быстро Вот рассверлил отверстие непосредственно заготовки вот. В общем-то получилось достаточно неплохо, с учетом того, что у меня нет сверлильного станка. Самое главное, чтобы две заготовочки между собой хорошо соединялись, не было никаких просветов. Для надежности выставленных в выставленных углублениях решил проклеить все клеем-моментом кристалл но уже чтобы быть уверенным что шляпка болта и сам болт не прокрутится и все будет надежно выровнял обе части диска чтобы края совпадали ну и после чего уже в ранее просверленное отверстие Закрутил саморезы крест на В результате получился вот такой шлифовальный круг, диск. Осталось выровнять кромку диска, подогнать его под шкурку. Для этого использовал реер, шкурочку, смотрел, примерил, еще раз пошлифовал немного. Ну и в общем-то получился достаточно хороший, ровненький круг. Для себя сразу решил, что шкурку буду клеить на двухсторонний скотч, потому что это быстро, удобно, ну и наверное самое главное это практично. Со скотчем самое главное, это хорошо его прижимать, потому что у меня вот немножко оторвался, но это не страшно, я его влепил, поставил два скотча, так как снизу болт и приклеил шкурочку. Ну вот такой получился у нас барабан. Самое главное, что площадь здесь очень твердая, здесь нет никакой липучки. А почему я выбрал именно самоклейщую стороннюю скотч? Потому что он держит с одной стороны крепко, но с другой стороны можно подковырнуть, снять, наклеить другой и тем самым барабан как бы не портится. Я видел, увидел, где клеили на клей приклеивали, на липучку. Ну, то есть, по мне показалось, что это самый практичный. По кромке тоже планирую наклеить шкурочку, так сказать, будет у меня такой шлифовочный еще барабан. Ну а так вообще еще в следующем видео мы запишем о том, как делать шлифовочный барабан от маленького диаметра до большого. Всем пока, ставьте лайки!